Быстрое в приготовлении, вкусное и ароматное блюдо. Для всех любителей и ценителей пасты рекомендую данный рецепт, получится сытно и очень ароматно. Эту вкусную пасту я готовлю с консервированным тунцом, рукколу можно заменить другой зеленью, например, шпинатом, базиликом. По желанию, перед подачей посыпьте пасту тертым сыром и угощайтесь, будет вкусно. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. В сковороду налейте оливковое масло, хорошенько разогрейте и выложите измельченный чеснок, обжаривайте его 30-40 секунд. 2. Добавьте к чесноку тунец, разомните его вилкой и готовьте на слабом огне. 3. Отварите пасту в подсоленной воде, выложите в сковороду и перемешайте. 4. Добавьте зелень. Перемешайте и влейте 1 стакан воды, в которой варили пасту. По вкусу добавьте соль, прогрейте в течение нескольких минут и пробуйте. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Фиттучини 340 грамм. Оливковое масло, 4 стакана. Чеснок, 2 зубчика. Консервированный тунец.